И всем привет дорогие друзья, меня зовут Дефект, добро пожаловать на новое видео по Friday Night Funkin'. И да, в сегодняшнем видео я снова расскажу о топ 5 самых сложных модов, ну на Friday Night Funkin', которые закопились за последние два месяца. Так что надеюсь вам очень сильно понравится данное видео, если так обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем, погнали! Ну что же, заслуженное пятое место, я решил отдать моду 3. То есть, не цифры 3, а 3, типа, с английского на русский дерево. Ну, я вот думаю, вы поняли. Да, ребят, данный мод добавляет целые 3 новые недели, а также добавляет целые 8 песен. Ну и это еще не все, потому что в первой неделе, ну, где мы сражаемся с деревом, есть такая фишка, которая добавляет различные эффекты в игру. То есть, например, переворачивание стрелок, ну, переворачивание экрана, ну и так далее. Ну что же, чтобы видео долго не задерживалось, давайте я вам покажу просто, не знаю, самые сложные песни, на мой взгляд. Ну что ж, ребят, вот такой достаточно забавный и сложный мод. Ну что ж, а мы потихонечку переходим к четвертому месту. Четвертое место я решил отдать моду Чеки. Да, ребят, данный мод добавляет у нас целые две недели, а также 5 новых песен. И да, данный мод очень довольно сложный и имеет свою классную фишку. Данная фишка проявляется на третьей песне в первой неделе. Она очень офигенная, и из-за этого мод попал сюда на четвертое. Место. Вам, наверное, интересно, в чем суть данной фишки. Суть в том, что с каждым разом, когда стреляет в нас чеки, у нас отнимается жизнь и от этого у нас отбрасывает назад. Да, конечно, он не убивает нас до конца, к счастью, но все же отыгрываться и стараться не помереть это довольно очень сложно. В общем, я не знаю, поняли вы меня или не поняли, я вам просто это покажу. Да, ребят, вот такая сложная песня. Да, кстати, это еще не все. Есть еще вторая неделя, которая тоже есть своя фишка. Фишка заключается в том, что с каждый раз у вас будет вылезать реклама. И эта реклама чертовски мешает видеть вам стрелки. И это достаточно забавно выглядит, так что вот сами смотрите. Почетное третье место я решил отдать моду Флиппи. Да, это тот самый мод, который сделан по канону Happy 3 Frames. Я думаю, кто-нибудь из вас слышал про этот жуткий мультфильм. Он достаточно реально жуткий. Так ладно, что-то я немного отошел от темы. В общем, данный мод добавляет целый 5 новых песен, из которых 3 и 4 довольно очень сложные. Да, к сожалению, у этого мода нет никаких фишек. Он просто тупо хардкорный, быстрый и тяжелый. Да, ребят, вот такой мод. Напишите в комментариях, как он вам. Мне, если честно, не особо понравился, но достаточно забавный. Ну что ж, ладно, а мы потихонечку переходим ко второму месту. Ну что же, второе место у нас занимает мод Джебус. И да, пожалуй, сегодня это будет самый отбитый и тяжелый мод за сегодня. Да, многие спросят, а почему он тогда на втором месте? Я... Пожалуй, потом объясню как-нибудь. Ну, в комментариях. Ладно, в общем-то, данный мод добавляет у нас целые три новые песни. И все три песни, они довольно очень сложные. И да, если в первой песне вам еще нужен скилл хоть какой-то, то во второй-третьей и третьей песне просто забудьте, что такое скилл. Просто чисто один тяжелый спам. А, и да, кстати, забыл упомянуть еще о фишке первой песни. Да, в первой песне. Да. первой песне есть такая фишка, ну, на, в середине песни, то что у вас начинают флексить стрелки, а также Джебус вас начинает потихоньку сжирать. Жизни как табе. I won't go Ну что же, пожалуй, почетное первое место у нас занимает мод 3. Да, этот мод давно уже для себя зарекомендовал как сложный. Он еще мог даже попасть в первую часть. Но, к сожалению, я его особо не почитал сильным. Но когда он успел обновиться, он просто, я не знаю... Стал нереально сложным. Ну что ж, для тех, кто не в курсе, что это за мод, в общем-то, данный мод добавляет целые 4 новые песни. И да, все они довольно очень хардкорные и сложные. Но самая сложная песня, которая является в этом моде, это Expurgation, то есть последняя секретная песня. Она просто нереально сложная. И почему она сложная, сейчас я вам объясню. Да, эта песня стала сложной своими интересными фишками, одна из фишек это загораживание знаками геймплей, вторая фишка это смертельные стрелки, на которые вам ни в коем случае нельзя нажимать, иначе вы умрете. Ну и третья фишка, вас всегда будет оттаскивать какой-то клоун и забирать ваши жизни. Да, ребят, вот такой мод. Я считаю, что он тут заслуженно занимает первое место. <звы> ну что же, как уже по новой традиции, я вам снова покажу новые песни, которые добавились, ну, в старых модах, которые уже были. Ну, короче, я думаю, кто смотрел третью часть, <таспал> те люди поймут, что это за дополнительное место. Ну что ж, ребят, вот такое видео получилось. Да, сорян, что я пропал на где-то 3 недели, просто ушел, скажем так, на дела. Ну, я уже вернулся, так что видео снова будет выходить каждую неделю. Я надеюсь. Так что, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, с вами был сегодня, как всегда, я, Мистер Дефект. Желаю вам удачи. И всем пока. Увидимся на следующей неделе, возможно. Пока-пока.